дорогие друзья, дорогие партнеры, дорогие коллеги, предприниматели. Сегодня хочу вам сказать пару мыслей о вопросе, который меня очень долго волновал, беспокоил, с которым очень долго разбирался сам. Речь о зоне комфорта. Сейчас очень модно говорить о выходе из зоны комфорта, вас постоянно призывают выйти из зоны комфорта, покинуть ее. Мое открытие заключается в том, что на самом деле из зоны комфорта выходить не нужно. Объясню, в чем вопрос. Давайте сначала разберемся, что такое зона комфорта в сущности. Психология, наука, которую я очень уважаю, методы, которые постоянно использую, говорит нам о том, что зона комфорта – это нормальное, естественное, и необходимое человеку состояние, которое обеспечивает ему какое-то душевное равновесие. Ну согласитесь, без душевного равновесия очень сложно работать Без душевного равновесия очень сложно что-то достигать Без него невозможно стремиться куда-то Это всегда дискомфорт Таким образом, с точки зрения психологии, выход из зоны комфорта Это получается выход в дискомфорт, в стресс Согласитесь, это не очень правильное и не очень продуктивное состояние Вот лично я пришел к пониманию именно этого момента Теперь давайте рассмотрим, что такое выход из зоны комфорта Та же психология говорит нам, что выход из зоны комфорта происходит только в экстремальных ситуациях, когда человек занимается не развитием, а выживанием. Ну, предположим, если говорить о стихийном бедстве, то люди, которые попадают в него, находятся вне зоны комфорта. Если говорить, не дай бог, о боевых действиях, да, там, о войне или потере какого-то близкого человека, мы выходим на зоны комфорта, нас просто выбрасывает из зоны комфорта. У меня вопрос. Вот если мы покидаем эту зону, то можем ли мы говорить о каком-то внутреннем духовном росте? Я думаю, нет. Там речь идет только о выживании, повторюсь. Что же это значит? Это значит, что все методы и все люди, которые говорят о том, что надо выйти из зоны комфорта, на самом деле имеют в виду совершенно другую вещь. Я имею в виду, что речь должна вестись о расширении зоны комфорта. У каждого из нас сейчас есть те вещи, те условия, которые обеспечивают нам вот эту самую душевное равновесие, вот эту самую психологическую устойчивость. Мы более-менее адекватные, более-менее нормальные. Но внутренние, нам этого вроде бы хватает. Но бывают моменты, когда мы понимаем, что нам этого мало. Вот этот момент надо зафиксировать. Вот эта зона комфорта, о которой сейчас мы говорим, если мы понимаем, что она нас не устраивает, это сигнал того, что мы выросли из нее, мы выросли из ее границ, мы достигли ее пределов. Нам нужно расширяться. Не выходить из зоны комфорта, а расширять границы зоны комфорта. Вот о чем действительно нужно думать и чем надо действительно заниматься. Выход из зоны комфорта – просто игра слов. Расширяйте зону комфорта. Что я имею в виду? Новые действия, новые знания. Новые связи, люди, которые достигли чего-то большего Общайтесь с ними больше, слушайте больше того, что они говорят И попытайтесь понять, что они имеют в виду Делайте то, что вы делали вчера, немного иначе, немного больше Ставьте перед собой чуть более сложные задачи каждый день Стремитесь постоянно куда-то вдаль Не покидайте зону комфорта Не покидайте зону комфорта, а расширяйте ее границу Новые уровни доходов – это расширение зоны комфорта. Новые связи – это расширение зоны комфорта. Новые бизнес-проекты – это расширение зоны комфорта. Таким образом, что я хочу сказать? Не нужно верить словам, не анализируя, что они значат. Вот как раз проблема зоны комфорта и выхода из нее, да, это как раз вот тот момент, когда нам говорят, а мы не задумываемся, что нам говорят. Поэтому анализируйте этот вопрос. И я надеюсь, вы меня услышали. Расширяйте свою зону комфорта. Каждый день делайте что-нибудь такое, что для вас новое, хоть вот настолько, но новое, что-то более интригующее, что-то более а, высокое по сложности. Постепенно. Наращивайте эти свои, этот свой потенциал постепенно, каждый день, увеличивая себе задачу. Хоть настолько, но увеличивая. Сегодня вы сделали 20 отжиманий, сделайте завтра 30, ну и так далее. Сегодня вы сделали 5 холодных звонков, сделайте завтра 15 холодных звонков. Вот это все и есть расширение зоны комфорта. Мы находимся в нормальном состоянии, мы постоянно двигаемся. Так что расширяйте зону комфорта, изучайте материалы на эту тему. И если вы хотите пообщаться со мной более подробно, пишите комменты к этому видео. Я с удовольствием пообщаюсь. Удачи!